Познакомиться с Николасом Миха Лякисом мне довелось совершенно случайно, когда я пришел к одному из друзей клубной традиционной греческой Котепита. Ранее, собирая информацию о Лейси Гире Авги, я предполагал, что Николас уже не играет такой роли в партии и остается больше символом. И фактически отошел от дела. Но я ошибался. В «Золотой заре» он является не только основателем партии, но и горячо любимым лидером которые члены партии по-прежнему высоко ценят и любят. Иначе трудно понять ту радость, с которой ее встретили эти люди. В новом году желаю всем здоровья. Когда режу традиционную василопоту, желаю счастливчику найти флури с серебряным меандром. Четвертый кусочек это для меня? Да, конечно. Это интервью было случайным и не запланированным. Тем не менее, мне выделили несколько минут на три вопроса. Но затем Михаил Алякос неожиданно разговаривался, и мне удалось задать ему еще несколько вопросов. Я хочу задать вам один вопрос. Может быть, несколько странный на ваш взгляд, однако вы, думаю, как никто другой в нем хорошо разбираетесь. Как соотносится в вашем понятии патриотизм и расизм? Расизм, как установившееся определение или термин, не имеет ничего общего с нашим патриотизмом и национализмом. Мы не имеем ни колоний, ни плантаций, чтобы привозить негров, которые бы на них работали. Все, что мы хотим, это чтобы Элада оставалась греческой и не перемешивалась со всеми незаконными мигрантами и беженцами. В результате чего бы изменился состав нашей Родины. Это никаким образом не относится к понятию расизм в устоявшемся понимании. Ваша политика по отношению к мигрантам очень жесткая. Почему? Абсолютно не жесткое и даже совершенно логичное. Известно, что большинство из них – исламисты, джихадисты и дезертиры, сбежавшие от войны в Сирии. Это опасно для нашей Родины, и мы имеем проблемы как нации. Впрочем, как и Россия в плане демографии, рождается все меньше греков и может произойти так, что мы станем меньшинством на своей Родине. Вот в чем заключается наша политика. Как вы видите сотрудничество с Россией? Россия – естественный союзник Греции. С Россией нас связывают духовные, культурные узы и общая платформа православия. Я путешествовал по России и разговаривал с простыми людьми, и с уверенностью могу сказать, насколько глубоко в их сердцах находится Элада. Еще в 1821 году, при отстаивании национальной свободы, Россия приняла в этом участие, и мы признаем ее огромную заслугу. Была русско-турецкая война, и царь взял сторону Эллады. Россия – естественный наш союзник. Греция имеет на своей территории американские военные базы. Вы считаете это нормальным? Мы не заинтересованы сотрудничать с морской державой. Мы сами являемся крепкой морской державой а два гиганта всегда являются соперниками. Наша задача в том, чтобы быть сильным государством и быть сильной морской державой. Элада разрешила базирование американского флота. Это ошибка. Это нам не приносит выгоды. А если бы то же самое предложила Россия, мы могли бы иметь защиту с ее стороны в отношении турецкой угрозы. Ведь у России с Турцией свои незакрытые счеты. Вот уже как 300 лет. И затем и Каспия, Кавказы, Азербайджана, которые, кстати, кстати, украл газ нефти, выкачивает их из Каспии и продает американцам. Ты русский журналист, ты лучше меня знаешь все это. Тогда вам, наверное, хорошо известна эта история запроса на базирование российского военного флота в Греции, которая имела место быть 5 лет назад. Эта история бессодержательна, она не имеет суть. Не было никакого серьезного предложения. Россия видит Грецию в нынешнем ее состоянии, как магазин, распроданный Америке. Только Америке? Да, только Америке. Разве что только что-то изменится. Так, для России это бросать деньги на ветер. Есть еще один вариант, очень серьезный. Газопровод Бурас-Александрополис, по которому российская нефть пойдет в Европу через Грецию посредством Болгарии. Но правительство встало против этого проекта. Мы заинтересованы в поставках российского вооружения, так как тогда бы стали бы независимыми от американского военного производства, потому что С.Ш.А. в критический момент нам не помогут, они помогут туркам. Нефтепровод Бургас-Александрополис зарезали американцы? Да. Министр иностранных дел в то время Брайзен заявил, что если трубопровод проложит быть войне с Турцией, так как он должен быть проложен по берегу реки Еврос, Никогда бы турки не смогли бы пересечь границы Греции, если бы там прошел трубопровод. Это бы осложнило отношения Турции с Россией в том числе. Параллельно возникла и другая тема. Тогдашнее правительство Караманбиса заказало у русских бронированные амфибии БМП, которые могли бы пересечь Еврос так как мы имеем проблемы с обороной наших границ, в отличие от турков. А Фракия – это ведь равнина. Если пройдут через ее территорию, мы проиграем, потеряем Восточную Фракию. Вся проблема в узких местах. Вся проблема в узких местах. Греция должна иметь влияние на Босфорию. И это хорошо не только для Греции, а и для России. Эта идея существует годы, еще со времен царя. Да, Екатерины II, которая назвала свой сына Александром и учила ему греческому языку. Вся история российско-греческих отношений имеет глубокие корни. Оттуда и началась греческая революция. Да, так оно и было. Есть одна хорошая песня, которая говорит «Придет москвич и принесет революцию». Конечно, изменилось многое во времена коммунизма, так как Болгария стала близка к Советскому Союзу и произошли на геополитическом уровне изменения игры. Сейчас все по-другому.